Погнали, друзья! Вновь братишка Скретч решил поиграть в скраб-механик Продолжаем, друзья, наше прохождение и выживание на совершенно новой планете Куда нас э, нечаянно э, по каким-то причинам занесло Но перед началом видео поставь лайкос, пожалуйста, под видос Ведь мне очень нужна, важна твоя поддержка Тебе совершенно ничего не стоит, а мне просто будет охренительно круто от твоего лайкосика Также можешь написать какой-нибудь яркий, интересный комментарий Всем ребятки в комментариях и всегда отвечаю Хочу сразу же оповестить о том Что у нас недавно произошло обновление В скраб механик И теперь нам а, добавили а, режим челлендж То есть и различные испытания Как и было это раньше да, В старой версии а, Некоторое время этот пункт у нас отсутствовал Но теперь в а, обновлении 0.4.5 а, а, Нам снова добавили челленджи И мы снова можем а, выбирать То есть братишка Scratch Как видите уже 15 из 40 прошел вот здесь, вот, кстати, есть строительный челлендж Можно зайти вот в эту вкладочку Также еще в разработке находится Еще какой-то а, режим Ну, мы об этом, обо всем узнаем Немножечко попозже, когда разработчики нас оповестят. А, так, ну что ж, ребятки, продолжаем У нас прохождение и выживание В нашем а, мире а, Продолжаем, ребятки, ровно с того Места, где мы закончили Прошлую а, серию Прошлую серию, ребятки, можно также посмотреть Зайдя в соответствующий плейлист по скраб-механику На моем канале он а, есть канал называется ура игра если ты еще а, не в курсе мы остановились на том что мы а, приземлились вот на таком вот корабле на нашем да на корабле механиков а, который потерпел ужасное крушение и мы теперь на планете. Нашли мы батареечку, кстати, поставили, провели а здесь освещение, и теперь нам необходимо... Да, кстати, напомню, что заработал у нас теперь вот этот вот бот. Смотрите, какой веселый парень, как он весело моргает своим синим глазом и крутится туда-сюда. Давайте обратимся, во-первых, к нему, и сразу же посмотрим, что же можно делать с помощью этой штуковины. А данный крафт-бот позволяет нам делать я смотрю, двигатель, есть кабина управления, это у нас что-то похожее, скорее всего, на какое-то сиденье дополнительного пассажира. И колесо. Колесо какое-то вообще из непонятно чего. Из каких-то лоскутов, которые мы подбираем, видимо, по дороге. Также подшипник, да, я смотрю, можем делать. Правильно, как, кстати, ребятки, эта штука называется? Напишите, пожалуйста, я его называю всегда «подшипник». Так, это у нас что? Это какой-то блок у нас, картонный какой-то. Какая-то больше похожа на картонную коробку. Это у нас какой-то переключатель, выключатель. Это просто кнопочка пуска. И это что за инструмент? Connect Tool. Давайте-ка сразу же вот этот Connect Tool мы у нашего бота и закажем. Потому что что-то мне подсказывает, что это очень важный инструмент, который нам непременно пригодится. Так, кнопочка, кстати, у нас есть. А, туалетная бумага зачем-то нам тут а, нужна Кстати, у туалетной бумаги есть а, Свои параметры, то есть у нее есть вес Есть прочка Есть, так, это у нас что такое? Плавучесть И фрикшен а, четвертое Это что у нас такое? Это какой-то тоже параметр. Так, ну что ж, смотрим, наш бот делает нам инструмент. Инструмент готов, давайте посмотрим уже, что за инструмент такой у нас за Connect Tool. Ну, это тот самый коммутационный агрегат, с помощью которого, я так понимаю, можно настраивать узлы в цепях. Так, давайте посмотрим, тут у нас, значит, коробочка какая-то, и нам можно ее заюзать. Но только чем, кстати, ее можно заюзать? Может быть, ее надо молоточком как-то открыть? Я не знаю, она так у нас просто на Е не открывается. Сюда нужно чем-то определенным, видимо, ударить. Я не знаю, или чем-то определенным повоздействовать. Может быть, надо вот этим, вот этой штукой повоздействовать? Нет. Вроде бы нет Как-то вот эту коробочку, короче говоря, можно открыть, я так понимаю Но что-то пока что в моих в моей фантазии, друзья, не хватает Да, можно заюзать вроде бы на Е Вот я вроде нажимаю, вроде бы юзаю, а толку от этого никакого Но точно уверен, что нам каким-то образом можно эту коробочку открыть С помощью только чего, друзья, вот это я не могу открыть Знать. Давайте проверим нашим вот этим инструментом. Да, но с помощью вот этого инструмента, кстати, не получается, который мы только что сделали. А я думаю, что есть какой-то другой а, способ. Давайте еще пройдемся. Где-то, возможно, можно что-то подключить. О, вот это да. Так, вот здесь, кстати, можно заюзать. Я вижу, да, здесь какой-то есть узел. Но только куда его подключить? Я не понимаю. Так, может быть здесь... Ну, это радио, я так понимаю, подключать, да? Это мы включаем, это мы выключаем. Так, мы же можем забрать радио, и у нас тогда этой штуки не будет. Да. Но это, короче говоря, подключать радиоприемник к сети. Тут ничего такого замудренного и нет. Хотя у нас радиоприемник наш и так здоровский, а без какой-либо сети работает. Я думаю, ему дополнительная коммутация не не нужна. Так, давайте посмотрим еще какие-нибудь узлы на этом корабле. Интересно, вот эту штуку можно подключить? Я все хочу попробовать, как же пользоваться нашей с вами микроволновкой. Ведь она просто так у нас не работает. Я вот картошечку туда в нее загружаю и что? На правую кнопку мыши я знаю, что мы только можем это все дело забрать. Да, то есть это мы все дело забираем и куда-то переставляем. Так, а куда же это переставит то все? Я не знаю, поближе... Поближе к выходу, что ли? Да, это определенную, эту штуку определенную я, наверное, заберу с собой рано или поздно. Я думаю, чтобы лишний раз ее не крафтить, она мне как-нибудь пригодится. Только как-то странно, она устанавливается обратно. Во, вот теперь нормально. Так, коммутация у нее, к сожалению, никакой я не вижу. А хотя, вроде бы как, должна она быть. Коммутация только есть вот у нас у одного радиоприемника. И то нафиг бы она там... Нужна. Так, ну что ж, продолжаем, друзья. Продолжаем. Надо наметить кое-какие планы. Что у нас есть? Ведерко с водой. Что нам нужно еще заказать нашему боту? Пускай нам наделает... Ага. Чтобы сделать вот эти самые коробки нам необходимо сначала древесину найти, а у нас древесина, друзья, не мада. Я думаю, что вы уже поняли, какое будет сейчас у нас задание. Мы будем, скорее всего, рубить деревья. Так, я, кстати, еще помню, что в прошлой серии мы нашли интересный такой объект, как озеро, да, все прекрасно помнят, кто смотрел мою серию, и давайте к этому озеру прогуляемся, у нас 3 часа утра, я надеюсь, что мы сейчас здесь что-то сможем замутить, вот там какая-то интересная, какой-то транспарант, какой-то плакат, мне прям хочется подойти и посмотреть, так, что это мы берем, какие-то компоненты опять берем, да, так, давайте-ка подойдем, посмотрим, что у нас здесь прикольного, так, это что у нас такое? Это какая-то тачка с семенами. Семена определенно нам пригодятся, понадобится. Тачка, кстати, прикольная. Так, да, можно, кстати, с нее колесо снять. Можно трубы тоже, смотрю, снять. Да, можно, короче, ее разобрать и в каких-то целях использовать. Не нужно крафтить целую кучу колес. У меня уже и так есть целых... Два. Давайте как-нибудь отсортируем. Так, что там тут нам предлагают сделать? Давайте посмотрим. Так, вот такой вот у нас щит, где показывается, я так понимаю, как необходимо правильно здесь организовывать земледелие. А вот это что тут за кучки? Тут даже что-то уже растет, пытается вырасти. А, то есть сначала берем мешок с землей, я так понимаю. Потом в, этот, в эту землю а, помещаем саженец А, я думал это упаковки с едой Вот это вот А это у нас оказывается, друзья Это у нас а, упаковки Это не с едой ни в, ни в коем случае А с, с, с семенами То есть мы можем таким образом Просто-напросто садить семена потом, потом набираем водички Естественно поливаем Это что за такая ерундовина Это типа какой-то опрыскиватель Или что-то в этом роде, наверное Чтобы быстрее росло Пока тут плюсики да? Ждем, и вот получается Вот такой вот красивый, сочный помидор Вот с такими вот щечками красными Ну что ж, давайте попробуем Значит так, тут у нас, смотрите Все прям для а, сельского хозяйства Есть, и землица есть И вот тут она тоже имеется Так, давайте попробуем Как-нибудь а... Попробуем сначала разобраться с земелькой. Да, вот таким вот образом мы можем практически везде, где угодно, размещать наши грядочки. Я думаю, что попробуем вот как-то как крест-накрест их, что ли, я не знаю, делать. Раз, два, здесь три. Сюда войдет. А, у меня закончилось. Так, где же еще мешочек? Вот еще пять мешочков. Так, берем вставим сюда. Так, здесь как-то, мне кажется, не так размещено все это дело. Я буду делать это все дело, стараться крест накрест. То есть, думаю, что нам важнее, чтобы было компактно все. Так, это что у нас такое? Какой-то уже а, росточек у нас здесь растет. Я смотрю, но он очень сильно мешается. Так, иди-ка отсюда. Ладно, ничего страшного. Уничтожим, потому что здесь как-то все кривовато. Мне не нравится. Сейчас сделаем а, прямо. У меня будет а, вот такой вот а, шашечный такой порядочек расположения всех этих всех этих, значит, земляных... Ну, короче, грядок. Я их назову просто грядки. Так, вот эти грядки, кстати, их можно просто собирать обратно. Они опять упаковываются в такие вот компактные мешочки, да, и мы можем с собой переносить сколько угодно. Так, так, то есть у меня получается своеобразный такой, я уже сказал, что шашечного типа. Или шахматного, кому как удобнее. Так, еще есть мешки с землей, мешков с землей нет, есть только мешочки с саженцами, давайте вот сюда еще поместим, раз и в принципе все, в инвентаре у нас больше нет этих штуковин, давайте, о, тут даже тоже ведро есть, офигеть, тут сколько ведер-то тогда получается, ведра нам думаю пригодятся. Так, давайте сначала посадим помидорки или же что-то еще поэксклюзивнее, что у нас здесь есть, это что, это тоже помидоры, 4 штуки, помидоры и морковка, так, а как у нас, что действует на нас, давайте посмотрим, у меня вот, кстати, морковка есть, я думаю, это она и вырастает, давайте попробуем, что она восстанавливает, так, морковка восстанавливает очень много а, сытости и ме чуть меньше... Воды. Что у нас свекла? Это же свекла, я так называю, да? Ее в простонародье мы ее назовем просто свеколка, друзья, да? Но она, судя по цвету, похожа больше на свеклу. Red, бит, uh, uh, ну, скорее всего, это свекла какая-то. Так, давайте попробуем, что она восстанавливает. Так, uh, да, ед... она, похоже, равномерно восстанавливает и насыщение, то есть голод и uh, водичку. То есть это такой равномерный такой uh, овощ который равномерно восстанавливает нам а, наши характеристики. Так, вот это у нас свекла, я так понимаю. Это у нас морковка. А, давайте, собственно говоря, засадим морковки. Вот тут вот, да? Раз, два. Вот так вот у нас осуществляется посадочка. Просто... Элементарно на ЛКМ Да, ребят, нам необходимо выживать А для того, чтобы выживать, необходимо а, кушать Поэтому мы сейчас здесь все а, засадим Так, вот я не пробовал а, помидоры еще Давайте мы помидоры Все остальное мы, а, наверное, отведем под помидорки Вот таким вот образом, да И теперь это все дело нам надо полить Все как, ребятки, по инструкции кстати, ох ты, а тут есть и эта тоже штука, ничего себе, давайте ее тоже возьмем Тут есть, ребятки, и опрыскивалка сразу, замечательно Давайте сейчас все это дело испытаем Так, ну что ж, у нас сегодня садово-огородные, так сказать, дела Мы будем заниматься нашим огородом Что это за надпись такая? Unite, что-то там, Фармик Detected, 15 часов А что это значит, не пойму Так, опа, поливаем, давайте польем все Какая-то надпись возникла, то ли это предупреждение, то ли что это было, не знаю Сейчас, ребятки, будем... О, все, вместе с вами узнавать Так, у меня же два ведра, еще я по одному таскаю Так, набираем одно, набираем Ой-ой-ой, выкинул Так, набираем одно, набираем второе ведерочко Сразу по два, так кстати, поливать иногда можно прям сразу по несколько, видите, он не только на, одном, на одной грядке заливает, но если грамотно полить, то есть как-то посередине, вот, сразу же две грядки заливает, видите, посередине, ах ты же, е-мое, не попал, да, если посередине как-то плеснуть, то сразу же две грядки у нас одним ведром можно полить, ну, все, практически все полил. Так, забираем водичку, еще у нас тут две грядочки, да, польем все как следует. Через 15 часов, я так понимаю, это созревание произойдет, да, 14 часов. Давайте-ка опрыскаем, что мы будем опрыскивать? А, морковку, вот так вот просто берем и опрыскиваем. Так, это у нас помидоры, морковка, да, насколько хватит опрыскивалки, а то мы и опрыскаем. Вот так вот у нас происходит здесь, ребятки, фермерское хозяйство. То есть мы посадили собственный урожай, и теперь, ребятки, ждем, когда же он наконец-таки созреет. Я так понимаю, вот эти 14 часов, но хотя, когда я попрыскал, что-то у нас время не убавилось. А вроде как эта опрыскивалка должна ускорять рост растений. Не знаю, как это работает, ребят, с вами все вместе мы и а, посмотрим. Так, надо бы как-то распределить здесь все, да. Это у нас блоки, пускай здесь это... Ох, три колеса уже у меня есть, замечательно. И вот, ребят, четвертое колесо, то есть я уже, а, классно снял у тачки колесо, прикольно, кстати, тачка сделана, интересно, можно было в нее сесть, но ну, хотя в нее фиг сядешь, потому что здесь, по идее, нет кабины, а чтобы нам смастерить какое-то транспортное средство, нужна, естественно, кабинка, так, так, это что у нас, это еда, давайте на второй план еду разместим, это у нас горючка вроде как, это какие-то компоненты. ведерка, кстати, можно там на базе у себя ставить. Так, это тоже семечки, это мага, Очень много беспорядочного хлама, который... Так, а эту остановку тоже что ли можно разобрать? Я не понял. Ну-ка. Да, друзья, да, черт возьми, мне как раз нужно дерево. Я могу эту остановку разобрать великолепно. Кстати, здесь можно не только по одному по, одной, по одному блоку разбирать, а сразу же вот так вот линиями. Так, это нам определенно... А интересно, тут черное дерево, белое дерево. Оно все в одно дерево, похоже, складируется, да? 20, 21, да. Н неважно, черная древесина, белая, то есть это текстура, они покрашены, я так понимаю. Все у нас а, конвертируется в одно и то же. Что это было? Что был за странный звук? Как будто какой-то крик, как будто меня кто-то спалил. Ох ты, я вижу в кустах, ребятки, опасность подстерегает меня. Я уже помню, я в прошлой серии сталкивался с этим типом, он меня чуть не нагнул. Стоит ли мне ввязываться в драку, я, друзья, не знаю, но я, наверное, попробую. Потому что у них, у этих типов, есть важные нам компоненты. Давайте аккуратненько подходим, и сейчас, ребят, будет жесткая драка. Драка, запалил он меня. Ух ты, опять удар. Так, стараемся, ребятки, держать прямо по голове. Да, друзья, отлично. В этот раз гораздо лучше, чем в прошлый раз. Да, выпадают из него иногда вот такие вот штукенцы а, под названием... Так, под названием компонент-кит. А, и вот эти, кстати, балки, которые можно взять и перенести. Он, кстати, переносит он их очень медленно. А, наверное, такие балки, да, железные, лучше перевозить чем-то, нежели их... Так, так сказать, потому что прям скорость очень сильно замедляется. Их можно вот так вот, кстати, поставить, то есть перенести, а можно прям сразу же на месте их разбирать с помощью вот этого нашего ножа. И разобрав эти штуки, эти балки, мы получаем уникальные блоки под названием скраб, металл, блок. Это наши блоки для дальнейшего строительство чего, либо такая эту штуку можно разобрать? Нет, эту штуку нельзя разобрать. Есть тут, кстати, такие объекты, как а, декоративные, которые не разбираются, а есть вот такие, например, как это, а это что такое? как это остановка, ох ты, лампу могу снять, ничего себе, лампа это тоже типа элемент для уже такой, знаете, э интерактивный, наверное, да, это интерактивный элемент, из интерактивных элементов, я так понимаю, можно что-то мастерить м интерактивное, да, логично, блин, так, вот эти, кстати, э панели, их тоже, кстати, мы... Они целиком снимаются? Черт возьми, да, они целиком снимаются. И как она выглядит у нас. Ух ты! Слушай, а прикольно выглядит. Мне кажется, вот это все можно... Ох, как прям гвозд... как будто гвоздодером каким-то... От... Да, смотрите, действительно, каким-то гвоздодером отковыривает. А остановочку мы разберем. И вот эти блоки, они, кстати, вот эти одинаковые. Вот этот какой-то немножко другой. Я думаю, нам все это дело пригодится. Так, крышу разберем определенно. Ах, она из двух частей состоит, да. Крыша, кстати, листовая тоже пригодится. Да, кстати, очень много здесь блоков интересных. Я думаю, все нам сгодится в хозяйстве. Лишь бы инвентарь мой не треснул, потому что... Все, смотрите, поштучно распределяется. Так, этих блоков у меня 18 а штук. Сеточка, смотрите, вес у них, э э стабильность, то есть это прочность, да, такая нормальная. И, и, и еще что-то а, там. То есть смотрим дальше, какие еще мы блоки собрали. Так, мы, кстати, не все блоки собрали. Вот эти коробки, мне кажется, тоже пригодятся для чего-нибудь. У них тоже есть свои параметры. Они очень тяжелые по весу. Ну, я думаю, для декоративных целей они нам пригодятся. Так, ну что, спеют наши, спеют наши помидоры, спеет наша морковка. В ближайшее время, как поспеет, я думаю, мы будем это все делать, собирать. Так, и вот эту тележку, я думаю, тоже надо разобрать. Вот эти, кстати, трубки могут быть неплохим строительным компонентом, да, для какого-нибудь нашего безумного авто. Ой, ручка отломилась. Ручку сломал. Что ж ты будешь делать-то? Так, забираем, забираем. Куда-то закатилось-то, ёлы-палы. Так, ой, как это... Так, тоже можно, что ли? Один раз ударил, все улетело. Так, давай-ка мы сюда поближе обратно. На открытое место, чтобы я видел, что разламывать. Ничего себе, это я долбанул и что-то отлетело, получается. Так, что-то я сломал, походу. Раз. Ну, короче, я весь инвентарь забил всякими непонятными отрубками, вещами и так далее. Ну-ка, ну-ка. Да, очень много всего, на самом деле. Хорошо, что некоторые предметы стакуются, а вот некоторые уже просто-напросто не влазят, потому что у меня full инвентарь Так, колеса, ведра. Я, наверное, какое-нибудь ведро оставлю здесь, да? Пускай оно здесь пока постоит. Какое-нибудь одно ведро. Раз. Да, и попробую разобрать вот это все дело. Так, вот эти штуки, они же не стакуются? Нет. Эта штука... Ах, ты же елый палы, почему не разбирается-то? Это же просто прямые трубки... Почему я не могу подобрать? Ну, реально очень много всего. Так, давайте еще одно ведро тогда оставим. Тут у нас все-таки ферма. Ведра здесь больше всего пригодятся. И разбираем. Ух, они, оказывается, другие какие-то. Подожди. А у, нас, а, у нас просто их 10 штук. И таких уже 10 штук. Ничего себе. Мы весь инвентарь, короче говоря, забили. Я думаю, что... Сейчас поспеет а Пойдемте мы к базе сходим И все это дело сгрузим по-быстренькому Иначе нам просто-напросто не, не влезут наши помидоры Овощи а Нам скоро надо будет собирать урожай Ведь времени остается все меньше и меньше Причем там еще м -м, было оповещение Что что-то должно произойти Так все-таки, ребят, понял я, что это за штуковина такая на нолик Я предпочту поближе поставить куда-нибудь вот сюда Это у нас, значит, такой а, своеобразный подъемник На котором мы можем мастерить наш какой-то транспорт Так, ну что ж, ставим подъемник а, Здесь мы ставим какое-нибудь основание вот таким вот образом а, Вот эти, кстати, все трубки можно прям выкладывать сюда вот на землю Пускай они у нас здесь лежат Надо просто чисто освободить а, инвентарь да, иначе мы ничего собрать не сможем. Пока пускай все у нас здесь полежит лишнее. Вот туалетная бумага в том числе. Кстати, туалетную бумагу вроде как тоже можно использовать для строительства чего-либо. Вот эти, кстати, штуки огромные, да, панели. Мы их тоже здесь оставим. У них тоже есть... Ах ты, они, оказывается, не такие тяжелые. Смотрите, их можно использовать в крафте. В каком-нибудь своего, например, авто того же, да? Которое мы сейчас скоро, ребятки, будем делать. Ну, насчет сегодня я пока не обещаю, но в следующей серии, возможно, мы точно сделаем. А хотя, возможно, сегодня, ребятки, сделаем, если время нам э, даст. Так, ну что ж, идем к нашей опять ферме. Вроде немножко освободился. Вроде немножко разгрузился. Так, вот эти, кстати, коробки надо было тоже оставить. А вот эти, кстати, коробки, они какие-то не очень мне нравятся, потому что они какие-то тяжелые, да? Тяжелые. Так... Я вспомнил, за что отвечает третий пункт. Это уровень горения. То есть, вот этот вот пункт, фрикшен это уровень горения того или иного предмета. То есть, с какой интенсивностью он будет гореть. Да-да-да, почему-то блоки железные и блоки картонные горят практически одинаково. Но это игра, ребятки, что с нее взять. Так, ну что ж, идем дальше. Идем дальше, смотрим, поспели ли наши фруктики. Так, что у нас здесь? Еще вроде не до конца. Ну, вроде бы уже такие большие, но м, вроде бы нельзя еще пока их взять. Так, забираем трубки. Нам все пригодится. Коробки. Ладно, берем тоже и коробочки пригодятся. Так, остановку полностью я разобрал. Все вроде бы а, забрал. Что здесь еще есть полезного? Я не знаю. Да, Можно даже дерево сейчас пока порубить. А пока м, у нас а, растут наши помидоры, овощи, давайте рубим деревце. Да, забыл сказать, что здесь можно еще вот таким вот образом рубить Деревья Просто валим деревья и забираем все, что здесь у нас получится. Так, вот эти штуки, так же, как и те металлические, можно распиливать нашим ножичком. Мы также с этого получаем блоки. Кстати, вот эти деревянные блоки нам сейчас нужны будут для того, чтобы построить кабину и построить двигатель первичный. Да, вы видели, там у нас есть теперь крафт -бот, в который нам нужно будет закинуть ресурсов для того, чтобы он выдал нам... Выдал нам нормальные какие-то уже вещи Сегодня постараемся скрафтить кабину Сегодня постараемся скрафтить а, движок Ну а ты, зритель, не забывай ставить лайкосики а, Специально для тебя стараюсь Ставь лайкосик за годное выживание Если есть какие-то советы, то пиши, пожалуйста, в комментах Я всегда отвечу Так, это надо тоже разбить Так, у нас там что? Время почему-то не показывается Дело в том, что когда перезагружаешь игру Похоже, выросло. Да. Вижу, что выросло. Собираем. Уже некоторые, некоторые урожай уже, смотрите, вырос. Достиг максимального роста. И его можно собирать. Практически все уже можно собрать. Отлично. Просто великолепно. А вот то, что не доросло, не дозрело. Вот эти, кстати, штуки, они вроде тоже под ускоренным ростом, но они не растут. Видимо, их надо было полить, что ли, я не знаю, чтобы они быстрее росли. Видимо, да. Но я этого почему-то не учел. Ну, хотя я вроде все поливал в том числе и вот эти вот штуки тоже, да, вот эти раз такие Раз. Давайте польем все-таки, да, чтобы было у нас как нужно. И когда-нибудь они у нас вырастут. Я надеюсь, выращенные, а, выращенные культуры, они не пропадают. Так, здесь у нас что? А здесь у нас, друзья, дерево, надо его срочно добывать. Кстати, у меня уже обезвоживание наступает. Давайте-ка съедим помидор, попробуем. Вуаля. Заточили мы, так. Там наш кораблик горит. Давайте посмотрим, сколько помидор восстанавливает. Сочные, вкусные помидоры поспели. Ох, а помидор больше восстанавливает, кстати, водяную. А, больше в водичку восстанавливает, нежели еду. Так, у меня где-то здесь были еще палки. Вот они, палки. Давайте доламываем. Так. И тоже затачиваем все это дело. Затачиваем на доски. Нам пригодятся доски. Я что-то глянул в крафтботе. А, дорого, слишком стоит кабина у нас, чтобы ее скрафтить. Так, где-то тут еще же что-то было. Вот. Куда, блин? Прикольно. Физика есть у предметов. То есть, если случайно стукнуть по одному предмету, он улетает куда-то в кусты, и потом приходится его искать. Особенно в траве. Поэтому я даже, даже жалею иногда, что я поставил самую максимальную растительность в настройках этой игры. Потому что иногда это очень даже мешает. Так, еще где дре древесина? Я, я же вроде здесь больше оставлял. Где она? Не пойму. Где-то должна быть. Где-то еще одна палка была. Не вижу. Так, ну ладненько. Хрен бы с ней. Так, ну что у нас тут поспели, да, наши овощи? Нет, еще не до конца. Не до конца. Ну, кстати, да, с ускорителем роста гораздо быстрее вырастают наши овощи. А это хрен узнает, когда у нас а, вырастет. Так, что-то у нас должно произойти. У меня вроде показывалось какое-то время в прошлый раз. Интересно, сейчас таймер работает или же нет. Так, ух, как много здесь огня, -то, а? И он, главное, не тухнет, он постоянно здесь. Горит И ни, ни в коем случае не тухнет Так, отлично Идем дальше а, Надо нам скрафтить что-нибудь Так, вот эти ящики можно тоже здесь оставить Где-то еще был один ящичек Можно его прямо на этот поставить Да, отлично Кстати, эти ящики неплохо подойдут для строительства базы Потому что они большие, большие блоки Да, и это можно как-то использовать Так, ну что ж, смотрим а Что нам крафтбот может предложить Наконец-таки мы сможем скрафтить а, двигатель, да, на двигатель нужно 40 и 10, давайте двигатель сначала скрафтим, да, хотя бы первый двигатель надо уже, ребят, сделать, Это а уже мы вторую серию играем, у нас даже движка нет для авто, так, ну что у нас на ферме здесь, тишина, спокойствия. никого нет, видимо, время еще не пришло, и... о, ёлы, -па. да, ребятки, действительно, вот, это же неспроста, это неспроста, смотрите, один с хвостиком бежит. Ты что тут творишь, абуйный? Смотри, что творит, а? Это, ребятки, есть то самое нападение. Вот видите их сколько? И Они прям все идут именно вот к этому месту. Видите, еще два хвоста светят издалеке. Это, ребят, да, время до нападения, и оно подошло. Таймера не было, но вот оно, пожалуйста. Вот еще один. Да, и все, откис. Отлично. Зря-то сюда пришел. Зря. Ой, зря. Надо было приходить, когда меня здесь... А, нет. Так, ну еще будет один? Что, двое только что-то пришли? Да, не густо, конечно, было не густо. Я хотел еще вас по пофигачить, чтобы из вас ресурсов понабивать. То есть ресурсы, как видите, здесь к нам идут а, сами зачастую. Давай-ка еще, наверное, нарубим мы дерево. Так, а здесь у нас пускай спеют а, наши, наши оставшиеся фруктики. Так, пойдемте, пойдемте, пойдемте. Ой, а вот это что за деревья такие? Вот это что за обгоревшие деревья такие странные. Помортузим. Ой, они еще рассыпаются. Ё-моё, они тоже рассыпаются, они ломаются. Так, а что это я взял? Что интересно я взял? Так, включить надо интерфейс. Ага, я беру какую-то обгоревшую древесину. Да, я думаю, что она для чего-то тоже нам пригодится. Так, ну я думаю, надо это дело все собрать. Это делать здесь не просто так. Это хорошо, что я наткнулся на этот ресурс. Когда бы еще я это, это все нашел и увидел. Да, ребят, это обгоревшая древесина. Я думаю, она нам определенно пригодится. Все надо забирать. Всю, целиком и полностью, не оставляя ничего. В играх подобного жанра вся вот эта требуха, которую мы собираем, определенно нам когда-нибудь пригодится. Так, ну ничего себе, я набрал уже 10 и 3. 13, так... Надо будет нам транспорт какой-нибудь пожирнее, чтобы это все отсюда увезти. Так, так, собираем, собираем, отлично. Так, есть еще такая древесина оп оп опаленная? Именно вот такая вот опаленная, которая прям светится, ее можно собирать. А вот эти, кстати, вот простые деревья, они... Ой, они тоже ломаются, надо просто немножко подольше долбить. Черт возьми, надо все здесь собрать, это все нам пригодится. Так, сундучок. Ох, еда, отлично. Отлично еда, друзья, помидорки-то мне нравятся помидорки хорошо восстанавливают и хпшечку и, точнее, не хпшечку, еду и воду так, корабль, кстати, у нас такой немаленький так, это тоже дерево, надо его срубать отлично ну, как много, у меня сейчас весь инвентарь этой древесины будет забит но она вроде как нужна это ты с нападения остался, что ли, или что или ты просто заблудился а ну иди сюда, ты, ресурс Определенно, куда ты убегаешь? Смотрите, вот эти вот трусливые такие, чуваки, это самые базовые монстры. Блин, ну, смотрите, он убегает, он как будто бы заманивает меня. Смотрите, что творит, а он продолжает убегать. Продолжает убегать от меня, стоять, говорю. Так, опять так, та же самая надпись по поводу ферми, фермы моей, то, что кто-то типа опять нападет через нее, но через 19 целых часов. Да, у нас здесь случаются нападения на наши фермы. И это надо, ребят, учитывать, если вы хотите сохранить свой урожай, то необходимо всегда отслеживать вот это вот время, вот этот красный таймер, который выскакивает. Я так понимаю, если бы у меня там ничего не росло, то и таймера бы никакого не было. Так, ну что ж, древесина обожженной мы набрали очень много. Я думаю, нам достаточно будет. Надо, ох ты, да, еще одна. Они прям вырастают тут. Вот я не успеваю собирать. Они прям вырастают на ходу эти деревья. Ох, еще 4 штуки. Отлично. Я, правда, не знаю, для чего она пока что нужно, но для чего-то по-любому пригодится. Ну и обычно тоже древесина нужна. Давайте вот эту лесину срубим. Так, ну вроде то, что мы срубили, собрали. Я думаю, нам пока что этого хватит. Пойдемте посмотрим, не, сделались ли, не сделалось ли там наша, наш с вами двигатель. Давайте глянем. Так, так, так, где наш крафтбот? Заходим в инвентарь, смотрим. Ну что, готово все? Что там мы тебе заказывали или нет? Как крафтбот, блин? Так, заходим. Ага, ребятки, двигатель готов. Готов. И теперь а, 100 целых 100 единиц на вот это кресло нужно замечательно. Давайте-ка тогда мы все это дело организуем. Как раз у меня есть 10 металла. Прям ровно тютелька в тютельку, ребятки, накопил. Да, крафтим и этот элемент в том а, числе. Также мне, наверное, понадобятся еще какие-нибудь вот такие шестеренки. У меня три штуки их. Три шестеренки. Я их все шестеренки называю. Это, ребят, не шестеренки, а это у нас, это у нас значит подшипник. Так, сюда можно поместить, наверное, кое-что У нас здесь такой, кстати, ящик есть Его, да, его, кстати, можно тоже забрать Ящик можно, друзья, забрать И, наверное, куда-нибудь поставить вот сюда Выносим все на улицу из дома на свежий воздух Поставим куда-нибудь вот сюда Так, и давайте положим что... Пускай здесь вот эта древесина будет лежать Я не знаю, когда она нам пригодится Так, еще что-то можно туда, наверное, положить может быть, семена какие-нибудь? Пускай семена еще лежат. Так, ну что, дорогие мои телезрители, будем сейчас, наверное, лепить какое-нибудь транспортное средство свое первое. Как только у нас построится кабина, давайте-ка поближе вид сделаем. И потихонечку будем уже что-нибудь а, строить. Очень много у нас трубок всяких разных, разнообразных. Я, знаете, что хотел еще сделать? А, вот так как у меня а, нет а, нужных компонентов, давайте прогуляемся еще немножечко. Сейчас я быстренько выложу все здесь ненужное И мы прогуляемся еще кое-куда Вот такая вот куча колес Пока, ребята, как говорится, что есть, то есть На этом и будем мы кататься Так, ну что ж, мне необходимы еще кое-какие компоненты Поэтому я, наверное, прогуляюсь еще немножечко не знаю, дойдет ли сегодняшняя наша серия до постройки автомобиля, но в следующий раз я постараюсь это сделать Так, идем, ребят, на разведку Мне необходимо найти вот этих еще больших таких монстров, таких злобных, да, роботов-монстров Из которых падают железки полезные Мне они нужны для крафта подшипников, потому что у меня закончились ресурсы Сейчас мы будем, ребятки, заниматься поисками Тихо, есть здесь кто-нибудь? Нет? Кто-то тут есть. Ну, эту башню я зачистил. И тут вряд ли кто-то на самом деле... Ой, откуда появился? Они сами меня находят, что ли? Я не понимаю. Я пришел тебя искать, от... а он сам меня нашел. Представляете себе? Он тут один хоть был, я не понимаю? Вроде бы, да. Представляете? Просто-напросто. Они любят, кстати, нападать со стороны, именно со спины. Так, ну этого, наверное, будет достаточно. Капец, какие злобные монстры, а. Они просто подбегают со спины и давай тебя ваншотить. Ну, я вроде как-то по звукам слыхал, но я не думал, что он так издалека меня заметит. Скорее всего, он где-то в кустах ныкался, спалил меня и пришел. Да, кстати, они вроде любят спавниться возле вот таких вот вышек и объектов. Так, здесь у нас что такое? Какой-то опять кит, компонент. Забираем. Так, нету больше никого. Нету больше злобных монстров, не вижу. Может быть, еще кто-то в кустиках гасится. А ну, вы, а ну покажись. Вроде пока никого нет. Ой, а ты стоишь, что здесь слакаешь? Он стоит, вообще никого не трогает. Тут такой прихожу я ему. Даю молотком по голове прям. Отлично. Так, а здесь что у нас есть? Давайте посмотрим. Может быть, здесь какие-нибудь э, заныканные есть секретные детали, которые мне понадобятся. Нет? Да, вроде бы и нет. Так, ну вот сюда надо будет как-нибудь сходить по возможности А пока пойдемте, ребят, вернемся В принципе, у меня есть а, пока что ресурсы а Мне нужно сделать а, Сколько? Две или три даже с шестеренки Подожди, у меня три есть А мне нужно еще, наверное, все-таки три Должны быть у нас поворотные оси Это две а, и четыре колеса То есть нам нужно шесть То есть мне пока не хватает Необходимо еще одного такого большого найти И надавать ему по голове Где же он? Где же он есть? Покажись. Все-таки мы дошли до сюда, Ну, ладненько. Сейчас будем искать. Мне нужен только... Ага, вот вижу вдалеке. Охота началась, ребятки. Охота. Ох, еще один. Тут их, кстати, очень много. Как бы не нагрить целую кучу. Они такие злостные. Они очень-очень злостные. Так, земелька пригодится. Этот кит тоже. Ух, нифига здесь сколько ящиков, а! Вот он у меня. Смотрите, как издалека они запаливают, а! Главное, чтобы еще один. Они что, вдвоем, что ли? Нет же. Вдвоем? А как так-то? Они друг друга, что ли, оповещают, я не понял. Один видели, сагрился, и второй следом за ним. Он, видимо, увидал, как его напарник сагрился на меня. Смотрите, что творится. Так, так, так, ребятки, удираем, улепетываем от злобных монстров. Роботы, роботы-убийцы настигают нас, двигаются нам... О, один отстал. Все, битва равная, можно воевать. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Иногда, кстати, если отбегать грамотно, то они не достают. Отлично. Блин, зашатал. Второй, кстати, за ним бежал, вы видели? Они действуют сообща, то есть если сагрился один и второй его увидел, то тогда они побегут на тебя вместе. Потому что второй был гораздо дальше, чем первый, и он сагрился лишь потому, что посмотрел, как его товарищ бежит за мной. Представляете, они действуют сообща, эти непонятные монстры. Так, ну все, мне сейчас хватит, у меня 20 этого компонента. Я думаю, пока что мне этого будет достаточно для постройки своего собственного авто. Ведь мне нужно всего лишь три а, шестеренки сделать, да, три подшипника, чтобы собрать свое первое авто, а там уже будем выдвигаться, я так понимаю, на колесиках. Ну, а выдвигаться на колесиках, друзья, мы будем уже в следующей серии выживания Это замечатель... в этой замечательной игре под названием Скраб Mechanic. Как видите, у меня тут уже огромное количество деталей для а, этого припасено, то есть для постройки своего собственного авто. Ну, и, естественно, когда мы будем переезжать, я постараюсь забрать с этой базы максимальное количество полезных Детали а, Ну что ж, зритель, а, пожалуйста, пиши свои комментарии По поводу того, что ты сегодня увидел в моем видосе Пиши, понравился тебе видос, не понравился Или ставь лайк, ставь дизлайк Я в любом случае буду тебе благодарен за твою поддержку И за то, что ты смотрим Давайте наберем на эту серию, как обычно, 500 просмотров И хотя бы 50 лайков, чтобы у братишки Scratch Была мотивация пили дальше видосы По вашим любимым играм Ну все, ребятки, играйте только в самые крутые топовые игры Всем приятного геймплея Ну а если ты досмотрел до конца И написал в комментариях правильное предложение